всем добрый день начинаем модернизацию ноутбука при помощи двух планах памяти благодаря которым то есть мы увеличим память с 2 гигабайт до 4 гигабайт для комфортного использования в современном программном обеспечении так, мы поставим две планки Samsung и уберем две планки Kimoda. Это немецкая фирма, которая увы развалилась в 2009 году. Ну и посмотрим, что там за планки. Так, ну а сейчас я вставлю видео по характеристикам этих двух типов памяти, которые стоит непосредственно сейчас в этом ноутбуке Toshiba. А200, Satellite-23U. Так, ну и, которые мы поставим. Смотрим. Итак, давайте более подробно рассмотрим характеристики в программке KPU-Z, То есть процессор, который стоит на данный момент. Кэш различного уровня. Материнская плата. Дальше память. 2 ГБ ddr 2 с расширением до 4. Так, ну и слоты памяти. Кимода. Первая и вторая. Ну и графическая плата по обработке графического изображения на 512 мегабайт данного производителя. Так, ну давайте пробежимся быстро по тестам AID64. Итак, мы посмотрели основные характеристики. Ну и приступаем к модернизации. Так, для этого перевернем ноутбук. То есть здесь слот памяти находится в этом отсеке. То есть, ну и приготовим инструмент. На всякий случай какая-нибудь карточка. Ножик. Ну, или скальпель можно, ну, и отвертку. Хотя можно обойтись отверткой, когда будете устанавливать память. Так, первым, что делаем, мы, нам нужно убрать все источники питания, то есть, подключение к сети, ну, и убрать непосредственно аккумулятор, который стоял здесь. отложим его пока в сторону так дальше при помощи отвертки откручиваем бинт крепежный так ну и достаем крышку отсека где находится память так, ну и вот как мы здесь видим, стоят две планки памяти, нулевая и третья. Так, ну и при помощи либо отвертки, либо вот это при помощи стандартного канцелярского ножа достаю эти две планки. Так, ну и давайте менять на новую память, вот Samsung. То есть новую поставим, старую берем. Так, и вторая планка. Новая. От Samsung. Так, ну а старую кимога убираем. Может быть для следующих модернизаций, если будет таковые, ну или так для памяти продажи. Так, ну и давайте вставлять. То есть здесь DDR2 память. То есть при помощи вот этой прорези ключа. То есть можно ставить слоты только предназначен для ddr2 памяти ddr2 ddr3 только в ddr3 ну и ddr4 только в ddr4 здесь у нас ddr2 вставляем первую память под 45 градусов и закрепляем так ну и вставляем вторую память уже под 45 и закрепляем так вот мы установили память так ну и обратно возвращаем на место крышку отсека памяти ну и прикручиваем ее так ну и давайте обратно вернем на место аккумулятор для того чтобы включить данный ноутбук и посмотреть как себя ведет память итак давайте посмотрим на новую конфигурацию ноутбука То есть здесь вот представлена в программе kpoz так, процессор мы не меняли кэш на нескольких уровней тоже не меняли материнскую плату не меняли так мы поменяли память ну и как видите поддерживает 30... 333 мегагерца хотя память сама может поддерживать и 400 мегагерц то есть первый слот и второй слот памяти графическая карта на 512 мегабайт установлена дискретная так ну и здесь пока все так всем спасибо за внимание удачных модернизаций до следующей модернизации именно установки вместо текущего жесткого диска твердотельный накопитель всем удачных покупок до свидания.